Всем привет! Заехала r 8 на корректировку под пленку. Машины будут отдавать. И кое-какие тут мелочевки пообирать. Мы ее помыли. Кто на инсту подписан, давно уже посмотрел, что с ней сделано было. Неста есть в описании, кому интересно, подписывайтесь. Сейчас покажу самые прикольчики. Машина вроде, знаете, такая вся. Ну, она вся, в принципе, в идеале. Капот чуть-чуть это попал у нас в... Как она называется правильно? В мишуру. Скочил. Это разными цветами скотча отмечены разные типы повреждений. Белым скотчем это остатки мусора, которые не дополированы которые надо дополировать, потому что капот был крашеный. Оранжевым скотчем это уже новые сколы, которые надо корректировать сейчас. Оранжевых скотчей много только на морде. Во всем остальном по машине не так уж глобально их много делаем вот эту вот губушку. делаем скорее всего локально но ну, еще посмотрим потом все дотираем отмываем Ой, извиняюсь чуть сильно хлопнул ну и тут корректировка корректировка корректировка искали мы лазили по этой машине где у нее код краски не нашли мы код краски и методом научного тыка потратив минут 20 благо есть все вееры все каталоги нашли в ПСА в каталоге выкраску, КТП код краски называется путем э, научных проб и ошибок, пользуюсь мобильным телефоном, потому что через камеру очень хорошо видно э, сейчас покажу фотки, то есть именно через камеру со вспышкой, когда делаешь четко видно зерно, какое а если просто добавить ну, включить камеру, то четко видно какая из выкрасок лучше подходит, это так удобно, чисто смотреть нашли то, что нам подходит взяли компьютер ткнули сколько можно минималки по этому коду слить отлично 70 грамм нас как бы все устраивает потому что есть такие коды которые вот слить можно там минимум 300 грамм сейчас идем перегоняем во-первых ее сюда идем наливаем краску и надо на ночь закорректировать все чтобы она сохла и завтра можно было это дело уже полировать Так, наливаем красочку разбавлять будем one step Additive чтобы она с толстого слоя могла как бы делаться и нормально сохла по скорости оттариваем, в общем у нас будет 77 грамм ну и смешиваем компоненты сейчас в ночь надо отработать, чтобы не зря простаивала время машина дальше, после смешивания краски, это уже готовое к распылению но мы ее не распыляем нам нужен шприц небольшой у которого мы сейчас иглу обрежем так, чтобы она была не с кривым заострением, а прямая, чтобы я мог ставить точку и капать из нее. Итак, заколотили краску в шприц, нос обрезали. Выставляем так, чтобы она еле подтекала сама. Я тут уже кое-где поставил. Сейчас поставим здесь. И аккуратненько, непосредственно в сам сколик. Затычковываем краску. Машина готовится под пленку, поэтому сильно тут... Опять же, был бы тут один скол, а не 150 тысяч. Можно было сказать, что да, можно поработать еще лаком хорошо поискать. Допустим, большие самые, да, лаком я пролю на капоте, но миллиард мелких на бампере, они там вообще такие вот, еле-еле отсечёнка от камушка. там лака само собой не будет, но водная база она очень хорошо держится за покрытие и она не смывается, проверено на практике в таком плане. Она еще приса сама по инерции идет. Надо только иногда чуть-чуть подтолкнуть и заново выводить его. Краска удачно вообще попала. То есть нам просто повезло, что мы ее нашли. Потом самое, что лишнее, завтра катером подрежется и будет полироваться. То есть скотч я на ночь не снимаю, чтобы можно было легче определять, находить, где я что, капал, потому что так его в тупую искать. я там, что накапал, это будет очень сложно. То есть завтра как раз где белые вот эти отмеченные, это все будет терочкой еще дотираться. Но там, где красненькие, сюда еще капну, тут глубокие были там катером. аккуратненько ну вот такие вот дела красивая будет продолжаем втягиваться в работу ночь прошла просох сколы я кое-какие порезала как кое какие еще докапывал лаком допустим вот эти потому что очень большие усадка было Все, что сейчас натерто, это там, где был белый скотч, вот такой, это ну, какие-либо огрехи там сарины недотертые, шишки от цари недотертые, ну, всякие мелкие дефектики. Мы их подотираем еще, все равно все полировать, чтобы было красивенько. И тут еще обнаружилось пару моментов, которые надо делать сейчас. Потом их уже не сделать это тут меня. короче в процессе перетирки обмывки автомобиля обнаружили вот такой вот ну чем-то уперлись наверное снимать эту всю губятину от бампера я посмотрел очень как бы не камильфо а острой необходимости в ее снятии не обнаружилось потому что щель тут ну муконская туда палец пролазит спокойно то есть, что можно сделать? Забронировать цвет кузова, спокойно здесь отработать крупными наждаками, если есть необходимость, то шпатлевкой подгрунтоваться локально. Потом отклеиваем, тут очень хороший острый кант на, крыль, на этом крылышке, отклеиваем в обратку скотч, клеим сюда бумагу. Здесь, само собой, ну, запечатываем всю машину И спокойно красим вот этот носик Переход делать нигде не будем Потому что здесь переход выполировать будет невозможно Его будет видно Поэтому красим Ну, красим там, не надо, а лакируем ее всю Это будет быстрее и правильнее Поэтому сейчас занимаемся этим А потом занимаемся полировкой Я уже тут кое-что попробовал Допустим, на этом крыле поотполировал Тут были тоже запиленные шишечки Поубирал их, отполировал пришел наждак сейчас покажу пришел наждачок ковакс взяли полторушку 1200 есть по моему двушка даже на бурсочке коваксовском отличный наждак работает изумительно покажу чуть позже как он работает когда буду дотирать лак на капоте пока что у меня работа только здесь поэтому и бронируюсь только здесь чтобы работать можно было машинкой-наждаком, вручную, может быть. Так, эту не повредим, эту вот ну, так точно не повредим уже. И вперед дальше губёжка вся целая, но тут небольшая шкрябинка, но она уйдет при перетирке, поэтому основа здесь надо отремонтировать именно ждаками крупнее, чем 220, не лезу. Тут 240 где-то сейчас, потому что чревато. Мы здесь не на два дня растягиваемся. Другой тени. другое Шпатлевка тресла. Смотрим, что у нас, значит, тут имеется. Это у нас вот этот, как это называется правильно, не пластика, а резино-техническое изделие. По-моему, это заводская губа. Короче, тут это уже не первый ремонт именно в этом месте. И повреждение получилось не из-за того, что сейчас ударили, а из-за того, что это был предыдущий удар перед тем, как красили. В этом месте просто, ну я даже не знаю, что тут сделать. Это его надо полностью раскрывать, разрезать весь. Брать двухкомпонентный клей именно для этих мест. Заклеивать его, заращивать форму, на, наращивать. Есть специальные сетки для этих дел. Короче, это ремонт уже, сложный ремонт. И исключительно со снятием. На месте этого не сделать. Что сейчас могу сделать я? Сейчас, во-первых, надо риску перебить. Перебить риску вот это раз. А второе, взять шпатлевку по пластику для пластика и нанести ее сюда, высушить, перетереть. Больше как бы, не в моих силах что-либо сделать за полтора рабочего дня, потому что машина вообще взята там работу на два дня, но ориентир был только по полировке и корректировке сколов. А тут добавилась здесь губа а спереди низ губы подкрасить надо, потому что тоже ободранная машина невысокая. Я даже, честно говоря, не знаю, где этот клей полиуретановый взять. Они есть в продаже, они очень дорогие. Но они не ходовые. Кстати, можно, по-моему, заменить этот клей двухкомпонентная Тремовская шпатлевка. Два... Ну, короче, они как зубная паста. Два тюбика идут. Один к одному смешивается. А этот пластик, по-моему, ее можно ремонтировать. Кремовский клей точно есть в продаже. Но, опять же, это надо снимать губу. Так ее не сделать. по месту такие болячки уже не лечится. Хорошо просушу. О, блин! О, блин! Уже начала слоиться. То есть ее делали. Может быть перегрев был, может быть еще что-то. Сделать-то мы сейчас сделаем, но, но, хотя тут не греется, не знаю как правильно поступить, забрать у человека эту губу от машины, но я клей не найду сейчас так быстро, купить, сделать его, так, давайте попробуем, рискнем. Рискнем в каком плане. Шпатлевка по пластику. Я сейчас ее двумя-тремя тоненькими слоями протяну по дому форму. И при перетирке, если она хорошо держится, то тогда оставляем. Можно будет сказать, что да, тут будет все держаться до первого удара. Об нее. Если она будет очень плохой выход иметь, либо же что-то меня будет не устраивать, как она вообще держится, то тогда надо забирать эту. эту штучку в работу на длительный срок опять по моей любимой схеме прокладываюсь на межслойке ловлю когда она еще режется обрезаю лишку подравниваюсь и еще раз накладываюсь. Чуть я немного замешался. В принципе шпатлевка должна тут держаться. Никакой вибрации здесь нет. Она стоит очень жестко. Единственное, что может быть здесь, это физическое воздействие в плане удара какого-либо, на удар никто гарантию не даст. Пробуем. Пять минут прошло, полет нормальный. Срезаю самое то, что такое тонкое, дальше шпатлевать как-то она держится, честно говоря, хреновенько. Но она еще не досохла, конечно, за пять минут. Шпакло по пластику не сохнет. Теперь буду шпатлевать резиновым шпателем резина хорошо вдоль формы идет не оставляет за собой ступенчатых таких фрагментов в отличие от металлического шпателя также 5 8 минут резяну еще какие-то тут горбулечки малейшие и еще тоненькую протяжку потому что я форму не дотянул еще так срезаем лишку шпакло быстро сохнет жарко Мне нельзя сильно низко уходить, потому что мне там внутри будет скотч проклеиваться, чтобы не было видно. И вот так уже все взялось красиво. То есть получается никаких ступеней нету. Нормально получится все. Так, поехали. Последняя финальная протяжечка. Отлично. Горбик, который есть сейчас сверху, я его так и оставляю. То есть вот эта полоса, которая сверху идет, я ее оставляю, подрежу через 5 минут. Либо же, если высушить ее, ее можно будет стереть брусочком. Лучше, конечно, срезать. Так, время межслойки уже сушки прошло. Беру старую, эти десятку, 150, извиняюсь. Чуть-чуть я тут сейчас пройдусь, подшибаю форму. И потом буду работать чем-нибудь покрупнее. Новую не беру бы, Я тут сейчас нахерачиваю в лаке. Столько дыр. Теперь Fine. Это у нас 240. Он уже чуть и Поэтому округляем его к 300. Хотя это неправильное как бы, утверждение. Что старая 80-ка будет тереть как... По зерну как 180 -ка. Она просто хуже трется, но глубина риски почти прежняя. Ну выход хороший. Значит шпакл держится нормально. Он грызается. И теперь суперфайно размотовываемся под переход грунта. В принципе, на суперфайн можно и краситься, и лачиться в этом случае. Туда отлично влазит суперфайн. Внутрь. И мы спокойно можем там Промотоваться. В общем, процедура у меня заняла вместе с просушкой шпатлевки для перетирки час двадцать. Еще примерно на минут сорок растянется грунтование. Потом сушка грунта. Пару часов и лампочкой можно подсушить еще, чтобы быстрее. И покраска. Ну, в общей сложности как бы в течение рабочего дня я пока хожу чуть-чуть подполироваю ее. Здесь как раз просыхательные моменты идут. Так, залепились. А, грунт разведен именно для пластика, с пацифицирующей добавкой черной гринки. А, Лехлеровские Положить надо Слоя три примерно Тоненьких, а не тоньше, чем обычные нормальные Слои в половину ну тут есть что тернуть, то есть чуть-чуть ореольчик имеется, минут по 10 между слоями, посмотрим что у нас происходит, а происходит у нас непоправимо некрасивое. то есть при малейшем нагреве, вообще еле-еле, еще только мы не начал греть, происходит отслоение шпатлевки от, от того вот слоя, сейчас давайте я покажу где это происходит, аккуратно, как шпатлевка имеет выход на резину на это. вот она и слоится. это собственно то, о чем я говорил изначально, что к этому покрытию он грунт еще в принципе он свежий. то есть он я спокойно шпатлевку именно отколупываю вот этого покрытия. то есть такой вариант, к сожалению, не прокатит, не получится так сделать локально даже если бы я как-то оставил бы, к примеру, без нагрева вообще, оно само высохло до завтра, допустим, а перетер это, покрасил, на солнышке я бы просто не увидел, как это происходит. Это бы увидел клиент. И ну, неприятно было бы. Короче, тут надо снимать губу, заказывать этот клей двухкомпонентный, и именно расчищать, разрывать, заклеивать, грунтовать и отдельно потом ее красить.